Так, здесь мы сталкиваемся с таким понятием, можно проявляться из силы, а можно и слабости. Да? Сначала мы рассмотрим какой-то процесс или просьбу. И вот когда человек иногда предлагает, даже если да, сейчас многие... А там на сайты знакомства попадают ну, по разным причинам, по любопытству, потому что чтобы закрыть вопрос отношений, общаются, попадают в ситуацию, когда, например, очень быстро и резко сразу хочется как по деловому перейти, допустим, особенно мужской население, населения, к обсуждению вопросов близости, да, секса как такового. И вот тут получается предложение, да, предложение по работе или предложение а, любое, да, не будем продержать жилищные отношения. А, можем взять предложение помочь мне там, подвести, посадить. Когда оно делается из силы, сейчас будьте внимательны, то вы чеку предлагаете родить вашу реальность. И если вот то, о чем Женя спросила, а, у меня высокая самоценность, то я говорю, ну мы же не так прекрасен, тебе помочь, мне это же подарок. И тогда мы не зависим сами от отказа. Ведь эта вещь работает в два конца. То есть и отказывать, и говорить, вот как предложение, это тоже процесс взаимодействия, в котором мы можем получить, нет. И если я прошу из силы, я приглашаю свою реальность, я предлагаю, тогда я не боюсь отказов. Если я такая ценная, предлагаю из силы и не боюсь отказов, то я позволяю отказать мне, вот так. То есть в какой-то момент, поскольку ну, в силу профессии у меня большинство моих близких подруг, они также психологи, и когда это было прекрасно озвучено, что говорит, моя дочка дочь, говорит, так легко принимает отказы. Я так обратила внимание, что как вот в своей в семье своей можно таких подробностей не замечать. Да, если человек принимает легко отказы, одна из внутренних вещей – это его самоценность. То есть ему можно отказывать, это не больно, не обидно, потому что сам, когда он получает отказы, он уважает реальность другого человека, и говорит, ну, наверное, тебе некогда, тебе не до меня сейчас, но ну, не потому, что со мной что-то не так. А вот если вы просите их слабости, зритель, вы однозначно убираете ситуацию, в которой а, плана Б у вас нет. Если я прошу, то точно должен мне идти на встречу, иначе а твое нет меня опрокинет. И слабости называется, да, вот как с протянутой рукой, сами мы не местные, там, покормите нас. Есть, а, подаяние, вот это вот и слабость. если вот такому нищему не дать, то да, он там, допустим, а, голодный, да, отойдет ко сну или там умрет от голода. Сейчас вот, таких историй нет, но раньше так исторически случалось. Получается, и слабости, я беру эту метафору, чтобы вы увидели, когда вы просите, и слабости, вы боитесь отказов дальше когда вы сами находитесь в состоянии вот этой вот нехватки глубокой и у вас нет плана б, то вы как понятие победитель в жизни «неудачник» и есть не победитель очень дивная категория не победитель это такая категория людей которые все время недовольны тем что им дают и у них все время есть чувство нехватки неполноты и вот если мы опять возвращаемся к теме отказа и вот это вот говорить, нет такому человеку, для него это больно ранит, для него это состояние ну, как вот незакрытой потребности. Он не мыслит категорически что такой классный, он берет на свой счет отказ. То есть если не отказывают, значит я недостаточно хорош. И это только детское состояние, потому что ребенок в детстве, получая отказы от родителей, не может пойти и решать эти вопросы где-то еще. Это единственное такая вот родительская инстанция, которая закрывает для него эту потребность. Если он испортит отношения с родителями, то он останется да, лишенный, вот, вот базовые потребности ребенка. Не только, допустим, ресурсов, не знаю, iPad, iPad у него заберут, каких-то вот вкусняшек, а он еще будет лишен улыбки матери, улыбки одобрения, принятия. Потому что для детей психологическим насилием является вот это бойкотирование, это холодность которую... вот, вот а, а Ответьте себе на вопрос, зрителю: а Что получалось, когда вы не соответствовали? Как-то вот, как вот вы, вы были в категории нет, а от вас требовали вот то и то, и то, что родители. Вы попадали в следующее отношение, в фаза транзакция такая, связи в отчуждении, э, вас нотациями ругали, наставляли, критиковали или бойкассировали. То есть, как это твои желания? Это вот я за тебя решаю, что тебе надо хотеть. И вот если мы также реагируем, будучи взрослыми, что отказ для нас больная тема, то значит мы в отношениях с этим человеком, от которого зависим, именно вот в иерархической связи находимся. Не в горизонтальных отношениях, а в вертикальных. И вот тут обратите внимание, просить из силы, это просить или в горизонтальной связи, понимая, что ты такой же, как и я, мы с тобой одной крови, Или просить э, сверху тоже вышестоящая инстанция, не готова к тому, что получит отказ. Как ты не отказываешь? Как это? Только здесь вместо обиды будет агрессия, критика и наезд. А если э, отказ получая, ну, просит ниже станция с подаянием таким подходят, то здесь получается обида и печаль. Там обида и возмущение сверху вертикально, да? а здесь обида и печаль. А вот на равных, когда человек ценит себя, он ценит других, он ценит их время, и в этом случае получается, ух ты, он из силы общается, и в горизонтальной связи много себе подобных. Если мне поможет, допустим, не Вася, то Коля, если не в дверь так в окно, то есть вот этот план Б его наличие. Это свойственно более высокотонным людям, более харизматичным и уверенным, потому что их мир полон возможностей. А чем наш мир беднее, а мы инфантильны, тем для нас больше зависимость от этих отказов. И, соответственно, в обратную сторону мы начинаем бояться отказать кому-то, чтобы не получить, когда нам будет надо, отказ в свою сторону.